Всем привет! Едем сейчас смотреть плавучие виллы на островах и сделать это на автомобиле нельзя. Для этого нужен водный транспорт. Так что собрались мы здесь у причала и сейчас отправляемся. Для того, чтобы туда попасть, нужно подтвердить свою личность, то есть или паспорт с визой или ID, как в нашем случае. На самом деле с суши добираться довольно долго, где-то около 30 минут. И первый вопрос, который возникает у потенциального покупателя, а как конкретно это будет происходить? Если у вас нет собственной яхты, вы можете обратиться к компании, которая занимается здесь управлением, они выделят вам транспорт. Либо вы можете заказать здесь такое водное такси. Но ну, и также говорят, что RTA, это Министерство транспорта, уже занимается здесь организацией каких-то регулярных рейсов, какие-то водные шаттлы. Сейчас проплываем мимо отеля Portofino. Один из первых, что будет готов на этом острове. Это такой семейный отель с богатой инфраструктурой, с ресторанами, с вертолетной площадкой, с клиникой. Ну, он уже практически готов. А если бы мы были VIP-гостями, мы могли бы прибыть вот на такой яхте, и с 11 до 5, там фуршет, шампанское все дела. Вот как Саша любит. Шампанское да? самое главное. Шампанское самое главное, совершенно верно. Ну и что, сейчас пойдем смотреть Код де азур Вот он, видите, Код де азур а Слева Портофино, как раз, который я снимал, мимо которого мы проплывали. Также тут Мальта. И вот, ну, Код де азур он практически уже полностью готов. И чтобы мы сразу прониклись атмосферой райского тропического острова, нам тут на входе такие вот кокосики раздают. Здесь у нас солнышко, песочек, пальмы, лазурная водичка, безмятежность, короче. Но вот мы сейчас пройдем чуточку дальше, и там у нас совершенно другая картина. Смотрите, да это не что иное, как тропический ливень. Представляете, как разнится погода в разных частях острова. Но на самом деле это абсолютно искусственная история. Искусственный дождь, не знаю насколько вам сейчас видно, но там вот с крыши такие сопла и прям очень активно они поливают водой. В общем оба, чуть поменял, поменялся ветер и меня практически залило. Мы сейчас находимся в местах общего пользования, это лобби внизу, который выглядит вот так, как абсолютно тусовочное место. Здесь будет бар, вы видите, здесь лаунж зона. Барные стулья, все замечательно, с видом на тусовочный бассейн. А? Так и охота уже игристого-то выпить, Искандер. Да, я прям представляю себе, как родители из соседнего семейного отеля сюда будут гонять, укладывать своих детей спать, где не будет алкоголя. А вот в этом отеле алкоголь явно будет. А это у нас с вами La Brasserie, французское бистро, выполнено в абсолютном французском стиле. Посмотрите на эти столики, стулики коричневые, кожаные. А вот здесь, прямо вот здесь, Искандер уже снимал, будет лить тропический дождь каждые полтора часа. И вы сможете ощу ощутить себя, как будто бы в дождливом Париже. Сейчас посмотрим отельные апартаменты с гарантированной доходностью. По цифрам по доходности, по обязательствам отельера расскажу немножко позже. А сейчас давайте просто посмотрим с вами, как это выглядит. Ну, во-первых, из этого апарта конкретно, Открывается классный вид, здесь у нас уже водичка, песчаный пляж, хорошая терраса, прям хорошая, просторная. И сам апартамент выглядит таким образом. Ну, как-то сильно заостряться, наверное, я не буду, вы подобных апартаментов видели в целом на нашем канале много. Обычный апартамент для двоих. То есть он уже полностью готов для того, чтобы начинать его сдавать. Есть такое вот решение. Санузел душевая через матовые стекла. Так, и смогу я сейчас сразу пройти на противоположную да. сторону? Он открыт еще? Да. Да, ну вот, места общего пользования, если кому-то интересно. Вот таким вот образом это выглядит. И апартамент на внутреннюю сторону. То есть он, в принципе, точно такой же. У него будут отличаться виды. Ну и стоимость. Ну, вообще, если конкретно вас объект заинтересует, актуальные предложения всегда на момент запроса мы вам вышлем. Скажу, что ценник здесь, в принципе, вполне демократичный для вот такой эксклюзивной недвижимости. От 1,3 до 1,8 миллионов дирхам то есть, стоят здесь апартаменты. В зависимости от вида. Здесь тоже вид, кстати, хороший. То есть, да, немножко перекрывает соседний корпус, но также у вас открывается вид на море. Море, бассейн внизу. Здесь вот такие вот интересные решения. Такие индивидуальные чаши. Ну, а сам апартамент точно такой же. Честно говоря, я даже не спрашивал вот прям точную площадь, но визуально, наверное, около... Сорока квадратных метров или что-то такое. И если говорить кстати о доходности, то 8,3 процента, если вы точно 8.33 годовых здесь ательер вам гарантирует по долгосрочному договору. Это уже чистыми за вычетом сервис чарчи и всех остальных расходов. Друзья, мы сейчас с вами находимся на балконе One Bedroom Apartment. И она ощутимо дороже, чем студия, которую показывала вам Искандер. И вы сразу можете оценить, почему. Она полностью, абсолютно полностью видовая. Роскошнейший вид. Прямой, на море, со всех сторон. Это примерно 120-130 квадратных метров, в зависимости от размера балкона, террасы. Давайте с вами посмотрим квартиру. Она еще не готовая, в отличие от студии... Но оценить, в принципе, в целом, как это будет выглядеть, мы можем. Ну и в этой части у нас кухня-гостиная. Здесь вы будете пить кофе, вечером будете пить вино и смотреть на вот этот горизонт. Это, видимо, под телевизор. В той части будет кухонный угол. Спальная комната с таким же потрясающим видом. Вообще вид здесь это главное. На всем остальном я даже не буду, наверное, заострять внимание. Вид и сам формат на жилья на острове. Здесь гардеробная зона. И большой-большой санузел. Здесь у нас прихожая. И, конечно же, гостевой санузел. я думаю что в течение пары месяцев здесь уже все может быть выполнено сейчас посмотрим так называемый party room то есть номер для тусовок сейчас покажу почему он так называется но ну, здесь понятно жилая зона все как обычно за исключением вот этого потолка потолок необычный а вот здесь уже интереснее ну, во первых тут у нас барная стойка а во-вторых и самое главное. Приготовив коктейль, вы выходите к своему собственному бассейну и тусите вот здесь в этой зоне. Обалдеть! Это как раз вот та чашка, которую я вам сверху показывал. Вот несколько номеров таких есть внизу и у них абсолютно свой собственный басик. Очень прикольно. В общем, с этим островом закончили. Здесь смотрели апартаменты, сейчас поедем смотреть виллы. Поплывем, точнее.